Я раскрою вам секрет. Хотите? Да. Конечно. А в чем причина всех болезней? Нервостка. Духовность. Невежество. Не, ну вообще вот причина всех болезней. Вот в чем? Давайте физиологию возьмем. Страх это один из признаков. Нарушение баланса, наверное. Кровь. Микроцикуляции нарушения там не доходит до. Причина всех болезней — нарушение микроциркуляции. Если вы посмотрите на продукцию фахов любого ряда, или это то, что мы пьем через рот, или то, что мы одеваем, или на чем мы спим, первой строкой будет написано «Улучшение микроциркуляции». Человек живет столько, сколько живет, живут его сосуды, капилляры в частности. Почему так? Вот давайте сейчас вам расскажу эту физиологию. Сердечно-сосудистая система. Это киллер номер один среди населения. Держится вот это номер один всегда была и еще сохраняется. Номер один, сердечно-сосудистая система. Люди умирают именно от инфарктов, инсультов и прочих болезней сердечно-сосудистой системы. Почему так происходит? У нас сердце четырехкаменное. Из левого желудочка уходит. А, аорта очень примитивно рассказывает, то есть артерия мощная, под давлением в среднем 110-120 миллиметров ртутного столба. Выходит кровь из и, и сердца, и пошла эта аорта делиться на более мелкие артерии. Допустим, брюшная аорта, да, все знают, что если вот здесь надавить, то будет пульсация. У кого здесь пульсации нет, обратите внимание. Надо, чтобы она была. То есть лежа, посмотрите ожирение. у себя. Да. И если есть ожирение, все равно она должна стучать. Потом эта артерия делится брюшная еще на более мелкие. И в конечном итоге артериолы очень маленькие, но очень плотные сосуды, мышечные. И разветвляются эти артериолы, выходят вернее на артериальный конец капилляра артериальный конец капилляра, затем здесь есть такой мостик, анастомоз называется, и венозный конец капилляра, затем венулы, вены, полая вена, там через через легкий кружочек маленький и опять попадает в сердце. Очень примитивно я вам рассказала. То есть этот Система кровообращения, замкнутый цикл. Нет нигде такого, что взяли, открутили, что-то вылилось, что-то довелось. Все замкнуто. И вот так вот циркулирует. И вы представляете сердце, вот простые арифметические подсчеты. За 70 лет сердце человека делает 2,5 миллиарда ударов и перекачивает 250 миллионов крови. спортсменов, да? Да, литра литрово. Представляете? И оно работает. И вот один ученый муж, вот чуть-чуть забыла я его название, но я еще сложный, как вы понимаете. <свят> да. Ну ладно. А, что он сделал? Взял сердце курицы. Сердце, прямо само сердце. Поместил его в контейнер с кровью, с питательной средой. И каждый день менял эту среду питательную. А сердце стучало. Он каждый день эту среду выливал, наливал новую кровь, и опять сердце стучится. И так оно стучало 35 лет. Он получил Нобелевскую премию и выбросил это сердце. Вы представляете, о чем это говорит, этот опыт? О том, что сердце имеет безграничные возможности в чистой среде. Он же каждый день менял эту кровь. В чистой среде сердце имеет безграничные возможности. Почему тогда у нас вот эти вот сердечно-сосудистые болезни происходят? <свят> Потому что сердечно-сосудистая система. Значит, давайте рассмотрим вот эти сосуды. Почему здесь очень важное звено. Капилляр. Вот если мы капилляр, вот так вот он, да, если мы его вот так вот развернем. Он будет длиной 0,5-1 милли... милли... милли... Миллиметр. И если мы составим вот так вот все эти капиллярчики, то мы нашу планету Земля в 2,5 раза кружочек такой сделаем от одного человека. Девочки, от одного. Это очень много. Почему так? Природа наделила именно это место такой масштабностью. М? Не просто так. Потому что здесь действительно скрыто все самое главное таинство нашего организма. Угу. Что у нас здесь внутри капилляра? Да, кстати, он очень тонкий. Вот я сегодня это уже второй раз читаю. как-то так получилось. Говорят, а почему вот здесь вот в артериолах ничего не происходит? Да, вот питание. Почему? А потому что стенка капилляра очень тонкая. Один слой клеток. И вот здесь вот все проходит. Через посредством диффузии, как сахар в стакан бросили, да, весь часть стал сладкий. Так и здесь посредством диффузии все сюда прошло, все питательные вещества. А что у нас здесь? А здесь у нас наши любимые клеточки. Как говорят, из чего состоит человек? Помните? Из И он также как-то читал лекцию и был мой любимый мужчина со мной. И он сидит на последней партии что-то там рисует. Ему было 4 года. И я задаю в аудиторию вопрос, из чего состоит человек? Знаете, там вообще такая тишина. Я думаю, во, попало, думаю, люди не знают, что делать. А потом молчат, молчат. Мой Геннадий Иванович тянет руку. Откуда он этому научился, не знаю. Из клеток. Я говорю, правильно, Гена, из клеток. Четыре с половиной было года, да. Потом, значит, второй вопрос я задаю. А что клетки-то кушают? Опять тишина в зале, представляете? Ну, он опять не выдержал и сказал, да питательные вещества. Я вообще, я сижу и в шоке, думаю, откуда он знает? Но смотрит мультики познавательные, я ему ставлю специально. Вот. И третий вопрос я задала в зал, откуда берутся эти питательные вещества? И опять народ ничего не знает, уже народ просто, знаете, уже просто сел. Потому что, ну что, ребенок 4 года говорит. А, опять молчат, он уже тогда встал основательнее и сказал, да перевариваются они в желудке. Представляете? Так вот, действительно, те питательные вещества, которые попали к нам в желудок, они распадаются на самые-самые-самые-самые, перевариваются, скажем так, мелкие компоненты, аминокислоты, нутриенты, полисахариды, сахара очень тонкие, молекулярные. И это все ест клетка для нас и вот это все питательные вещества которые я перечислила они поступают в кровь и посредством диффузии выходит сюда для чего для того чтобы клетка ела вообще клетки они устроены таким образом что они живут для того чтобы есть Представляете? вот они едят для того чтобы вот жить чтобы нам дать жизнь и у них настолько мощная коммуникация то есть взаимодействия друг с другом, что если вы вдруг утром подошли к зеркалу и сказали, Ты что это за крокодил стоит, а, я, например, <смех> знаете сразу, клетка левого мизинца или левой пятки скажет, а нас человек не любит, а почему он нас не любит? И представляете, и пойдет вот эта волна, mm -hmm. пойдет волна вот этого негатива. Почему говорят, утром надо встать, обязательно похвалить себя, сказать, да сейчас я тебе тут это, да да это сывороткой сейчас сывороткой э, сбрызну, там, что там, где моя сыворотка, вот, сывороткой тебя сбрызну, <с <с там, что еще сделаю, там, ну, короче, все знаете, БМ сделаю, там, и так далее. Вот, питательные вещества вошли сюда, у клетки вытащены рецепторы, в том, что она нуждается. Вот, допустим, такой рецептор вытащен. Ей нужно это. Один подошел, не вошел, второй подошел, не вошел. И вот только то питательное вещество, которое вот так вот войдет, как в математике это говорят, конгруентность. Вот. И тогда она складывается и это питательное вещество залетело в клетку. Представляете, как устроено у нас все тонко. Это на электронном микроскопе доказываем. Клетка поела. Ну, Но она, естественно, клетки обладают всеми теми же функциями, что мы, всеми теми системами. Система пищеварения, система выделения, иммунная система, двигательная система, эндокринная система, в общем, все, что у нас есть. Mm -hmm. Да, клетка поела, ей нужно сходить в туалет, извините меня, выбросить остатки. Куда? Куда? Сюда же. Но еще такой один момент. Клетки недолговечны и хорошо. Одни распадаются, другие нарождаются. Клетки, допустим, кожи, у них, они живут до 21 дня. Клетки печени месяц, поэтому печень регенерирует. Клетки внутренних органов 6 месяцев. Потом они распадаются, и из этого субстрата строятся новые. И из тех питательных веществ, которые дошли сюда. Так, понятно, да, строятся новые клетки. Но они распадаются куда? Сюда. Умирают здесь. Вот это межклеточное пространство одновременно является рестораном, туалетом и кладбищем для клеток. И с каждым годом это кладбище растет, с каждым годом это все засоряется. Помимо того, что здесь есть вот этот вот субстрат, что здесь еще есть? Удалили зуб. Два часа микроорганизм циркулирует по крови он куда-то девается. А куда он девается? Его кровь выбрасывает сюда. Почему? Потому что кровь, константа, она всегда держит постоянную среду. Если PH чуть-чуть изменится, в кислую, допустим, сторону, то все это смерть человека. Представляете? Это очень тонкая среда. Это очень, очень грань. Поэтому человек, когда в реанимацию попадает, первое делают, что ему? Соду чтобы ощелачить. Так вот, а, все микроорганизмы, которые попали в нам, а какие у нас паразиты с вами? Грибки, да, простейшие, глисты, яйца глист, эти микробы, бациллы разные, да. Все попадают вот сюда, а вирус вот сюда. Отличие, да? И вот это вот межклеточное пространство с возрастом превращается из жидкого состояния, как холодец, гель. И когда говорят, что а, ну, с возрастом обмен веществ понижается, у -у, увеличивается, клетки для того, чтобы у них цель одна, понимаете, они запрограммированы есть, мне надо есть, мне надо, чтобы были питательные вещества, они за это запрограммированы. Они к этим питательным веществам, знаете, как это вот, как в мертвом море плавать нельзя, но все равно люди что-то делают, да? Так и клетки бегут, а сил нету, сил не хватает. Почему? Да потому что вот это межлеточное пространство на очень густое. Его надо разжижить, разжижить и убрать оттуда паразит. И здесь у нас есть лимфосистема. Видите, как я сделала такой сосудик? Он начинается прямо в тканях и он как на распорках. Вот. Для чего? Для того, чтобы сюда кровь прошла, жидкая составляющая все омыла и сюда провалилась. И пошло. Лимфоузлы и так далее. Вот Это очень кратко. очень кратко. Но почему капиллярам уделяется такая роль? Вы поняли, что главное это питание клетки. Клетки будут жить, будем жить мы. Клетки не будут жить, мы не будем жить. Почему капиллярно так? Да потому что, когда кровь сюда пришла, давайте я иду другой, другим, вот сюда кровь пришла, здесь давление осталось 10 миллиметров ртутного столба. От 120, что здесь было. Почему так? Ну оно гасится, гасится, гасится. Но еще посредством пульсовой волны кровь сюда попадет. Хотя и маленькое давление. Почему? Потому что здесь 0, а здесь 10. Из большего давления в меньшее давление кровь попадет. Еще есть пульсовая волна, артериальная. Это же все-таки артериальный конец капилляра. Потом дошла она сюда и остановилась. Почему? Здесь ноль. Как будет кровь идти сюда? Как? Против сил гравитации, снизу вверх. Каким образом? Одним единственным способом. Пока работает мышца, Мышца сокращается, мышца вернее расслаблена, кровь заходит. Мышца сократилась, кровь остановилась. Почему кровь не идет, не спускается назад в венозной системе? Вы представляете, против сил гравитации? Потому что венозный сосуд имеет вот такой клапан. Кровь зашла, клапан закрылся. Вот когда есть варикозное расширение вен, это несостоятельность клапана. И когда начинают, вот представляете, вот вся медицина у нас перевернута с ног на голову. Когда начинают удалять вену, ну типа косметический дефект, то внутренние вены коллатеральные, они начинают расширяться, а там не видно. А человек чувствует отек, не боли. В ногах, все, вы понимаете, беспокойные ноги, говорит, что ничего не видно, а там внутри вена уже расширилась. Ну, То есть это, да, не это не Космический. помогает, это не помогает. Почему? Космический. почему? Космический. Да, почему? Лапанов нет, поэтому нельзя делать никакие операции на венах, это все бред. Да это это... Тысяч, что это? Ну не знаю, сколько, не приведи Господь. Так вот, на, что, как можно помочь здесь? Вспомните, мышца сократилась. Мышца расслабилась, кровь пошла. Мышца сократилась, мышца расслабилась. Было да. Вот когда мышцы, наши мышцы, это наше второе сердце. Наши мышцы, это второе сердце. Если мы будем с вами сидеть на диванах, то наше второе сердце будет отдыхать. И первому сердцу, истинному, будет очень большая нагрузка. Почему так? Вот мы с вами сидим, 20% капилляров работает. Почему? Ну, потому что надо обеспечить нам дыхание, там вот, ручками что-то делаем, там, глазками моргаем. 20% капилляров это обеспечивают, 80% капилляров находятся в резерве. Да, 80%. Что у нас есть? Например, если, вот сейчас у кого-то зазвенит телефон, вы же знаете, якому я, я испугал, вы знаете, вы знаете, уже кто знает, знает. У меня такое правило. Если это мальчик, он отжимается. отжимается 10 раз. А если это девочка приседает, да? Ну, 10 раз хватит, да. Согласны? Согласна. Так вот, зазвенел телефон, человек начал отжиматься. Вот он уже 9. 10, да? Частота дыхания увеличилась, увеличилась. Мышцам нужна питание. Как питание это дойдет? Только за счет того, что увеличился объем циркулирующей крови нужно питание до этих мышц донести а тоже я тут упаду вместе на десятом этом отжимании человек задышал объем циркулирующей крови э, увеличился этот объем это когда скорость кровотока увеличивается в 10 раз открываются резервные капилляры вот вы скорость кровотока увеличилась капилляры открыли и вы десятый раз спокойно присели. Только за счет этого. Хорошо, вы присели-сели. И завтра не будете приседать, и еще две недели. Что будет с этими капиллярами? Их организм закроет, потому что он, организм очень экономичный. Он их закроет. Там оставить форменные элементы крови, которые начинают. если мяско положить на батарейку, что с ним будет? Гнеть. Так и то же самое здесь. И если человек в течение двух недель ничем не занимается, вот здесь вот внутренние вот эти вот стенки капилляры начинается воспаление. Здесь эритроцит и так чтобы пройти по капилляру эритроциту надо схлопнуться чуть-чуть, знаете, деформироваться, и чтобы пройти по капилляру, потому что капилляры очень тонкие здесь внутри. А тут он вообще не может пройти. Почему? Да потому что стенка отечная, отек, воспаление, понимаете? А если человек не будет заниматься, не будет приседать в течение полугода, вот эти капилляры закрываются анатомически. Их больше нет. Понимаете? Что у нас получается? Это новость плохая, да? Но Есть еще новость хорошая. Наш организм устроит, вот когда говорят, резервы, да? Это просто колоссальное количество, вот колоссальное количество мудрости природы вековой, что нам дала. Если человек лежит на диване, вот в этой изоляции, будь она трижды неладная, да, лежит, ничего не делает, никуда не ходит, слушается всех, прям не выходи, маску надевай, лежи, отдыхай, что с ними вот полгода полежал человек и все. Если эти капилляры закрылись, вместо этих капилляров образовался маленький рубец. Вот палец мы резали все, да, видели? Беленький такой рубец. Вот точно такой же рубец образуется везде, где есть вот эти капилляры. Везде. Рядом, где есть мышцы, где есть клетки, вот это, вот, где вот есть капиллярная сеть, везде есть такие рубцы множественные. Ну вот человек через полгода взял себя за волосы, поднял с постели и говорит, нет, вперед, спортзал, на огород, копать землю, там надо урожай растить и так далее. Что наш делает организм? Он уникален. Вот эти вот резервные ляты начинают вот отсюда вырастать. Представляете? Это, на, это наша физиология. Просто вот микроциркуляция является причиной всех болезней. Вот, к примеру, Давайте возьм, начнем, вот раз разговаривали про вирус. Иммунитет. Откуда у нас берутся клетки иммунитета, иммунные? Они находятся в костях, да? Там где костный мозг и вырабатываются там. Если не будет там они вырабатываются, если не будет мышца работать, она не будет кровоснабжать кожу, она не будет кровоснабжать связку, она не будет кровоснабжать кости. И вот такие хилые, знаете, вот такие вот клетки иммунной защиты выработаются. А когда мышца работает, мышца работает, вот тогда выработаются, она будет питать кость, и выработаются хорошие клетки. Любая причина болезни, сердечно-сосудистая. Если не работают капилляры, помните, я вам говорила, да? Не работает большое сердце, малому сердцу очень сложно Поэтому и появляются. Он одно за всех работает, за эти мышцы. Потому что почему говорят? Движение жизни. Так ведь? Движение жизни. Давайте поделаем движение жизни. Вставайте, девочки. Да,